Добрый вечер. У нас сегодня ролик называется Веселый YouTube". Почему веселый? Потому что здесь что-то такое творится непонятное. Перемешиваются названия. Ну, во всяком случае у меня на, на канале в роликах названия и справа все Ролики тоже перепу перепутываются. Вот видите назван ролик 45 минут корейского. Я веду, да, 45 минут корейского, 10 мая. Потом идет из моего плейлиста. У меня тоже есть такое. Музыкант поет песню Виктора Цоя. А, хотя нет, у меня немножко по-другому называется. Но, в общем, у меня есть тоже, -то, тоже такое видео на канале. Вот. Здесь мы видим, значит, э, некоего. Э, да. Тут действительно музыкант поет песню, вот. Которую, я в Которую да, он выучил в парадной. Ну, а, то, то есть это не 45 это минут корейскую явно может. Ну, это может быть какие-то галлюцинации. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, вот видите, так, все нормально. Это он группа крови поет. <плес> Но хочу сразу предупредить, что классика для каждого музыканта сесуется чем-то своим. Вот моей жизнь пластикой была именно эта моя любимая песня, которую я выпил в парадной, успокойся. а ну, аккорды мне записали на стену. Да, этот свою игру крови, все правильно, но, но, но. Единственное, что... Ну да, вероятно, это где-то, может быть, в районе большой... Большой конюшины. Да, и вот так вот периодически здесь бывают... Здесь бывают разнообразные. А у меня на канале, да, есть такой ролик, действительно. Даже я где-то не знаю, где он, в принципе, во многих плейлистах был. Ну вот, 45 минут корейского, вы, вы видите, что это... Здесь идет название. Просто, наверное, такие... Небольшие галлюцинации А вот можно в принципе Посмотреть В любом плейлисте Наверное у меня это видео Музыкант поет песню Виктора Цоя проспект 5 ноября 2017 года Вот он это видео Да, это песня перемен, и это э, тот печальный момент, или, может, наоборот, э, счастливый момент, когда... Э, ну, для музыканта, я не знаю, что это было. В общем, его забрали в милицию и куда-то увезли. И до сих пор мы не знаем, где музыкант и что с ним стало. Вот, ну, тоже, наверное, сочли это каким-то политическим... Э, каким-то политическим выступлением, потому что это было как раз, когда э, назна назначен было очередной, то ли очередное шествие готовилось, и мы не знаем, что случилось, э, как бы и штрафы или гитару отобрали, что случилось. Вот. Это у меня такое есть здесь, это да, это я сам снимал, это все чистая правда. Даже снимал и переснимал и выкладывал еще раз тоже. Да, это я уже снимал, а это я уже переснимал. Музыкант поет песню группы кино Перемен. Публиковано двадцать девятого ноября. Ну, значит, как 29 я не знаю. В принципе, я снимал это 5 и выкладывал практически, практически в тот же день я и выложил в ноябре 17. -го. Да, еще тут бывают некоторые... которые справа все перепутано то есть ролик один вот видишь что это явно не к нему название вот такие вещи бывают ну можно найти конечно что повеселее типа я обнаружил под одним роликом сегодня у меня 2 миллиона это корейский язык там 45 минут корейского языка и обнаружил я, под этим роликом, когда я его включил посмотреть, 2 миллиона 800 с чем-то тысяч просмотров. Я даже лайк поставил сам сам себе. А, вот. И 9 мая он никак не мог быть опубликован. Потому что сегодня у нас 10 мая. Вот как он мог опубликован быть 9 мая? Не знаю, я честно говоря, потому что... Сегодня 10 мая, утро. 10 мая, с утра, в 6 утра. Я э, его записал. Загрузил. Он загрузился э, 10 мая. Сегодня, видите, число написано. Э, песня. Песня, да, действительно, песня. Потому что там звучит э, тоже песня. Вот, опубликовано, видите, написано 9 мая. Я ничего не понимаю, честно говоря, с этим Ютубом. Но можно еще посмотреть. 8 мая, допустим. 9 мая. 9 мая тоже 2 у меня. Вот 9 мая вторая часть. Тут должно быть. Даже можно весь плейлист посмотреть все у меня а все правильно 9 мая у меня один был ролик ну-ка 9 тогда когда опубликовано интересно опубликовано 9 мая хорошо еще раз Десятого. так так ну, как он мог быть опубликован 9 мая? Объясните мне. Все равно 9 мая опубликован. Да, я, я понимаю, что... Да, это я читаю. Перевод песни Виктора Цоя. Последний герой. Да, вот такой коротенький ролик. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.